Добрый день! С вами Дмитрий Бузанов, адвокат на своем канале рассказывает вам о законодательстве. Давно обещал ответить на один вопрос. Короткое видео запишу. Действительно, тут вопрос несложный. Это вот люди, которые религиозные, да, верующие, исповедуют какую-то веру. Вот спрашивают, как быть вот во время мобилизации, есть ли у них какое-то основание в законе или вот на конституцию ссылаются, чтобы иметь не военную службу, а альтернативную, например, там, работу на каком-то предприятии. Да, действительно, вот есть статья 35 Конституции Украины, и тут написано, что никто не имеет, не может быть освобожден от своих Обязанности перед государством, или отказаться от исполнения законов по мотивам религиозных убеждений то есть военная служба э, это у нас обязанность, воинский обой, обовязок, висковый обовязок, да. Вот. И э, действительно, не можем, не могут они отказаться. Вот. И вот ссылка на то, что. Альтернативная служба, да, может быть заменена военная служба заменена альтернативной службой. Мы открываем, действительно, есть такой закон. Мы открываем этот закон э, об альтернативной невоенной службе и смотрим, что, э, ну вот статья первая, да, сразу дает нам ответ, что альтернативная служба это служба, которая э, в Проваджуется, ну, то есть, вместо прохождения срочной военной службы в условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения права граждан на прохождение альтернативной службы и с указанием срока действия этих ограничений. Все. То есть, это касается альтернативной службы, только... Срочной службы. Никакой сру... службы военной во время призыва на мобилизацию не дает, это, ну то есть вера, там религиозность человека, да, не дает оснований для отсрочки или не дает права быть непризванным. Ну, и так, то есть это не освобождает никоим образом от воинского, воинской обязанности. Да. К сожалению, может быть К этих лиц Вот Но государство, это ж у нас В том числе и Верховная Рада Смотрите, сейчас Эта проблема актуализировалась Многие конфессии там обратились И так далее Есть законопроекты, которые направлены на Как раз на решение и этой коллизии Не знаю, будет ли Проголосовано или нет Я просто, смотрите, снимаю контент На своем канале Для того, чтобы отвечать на вопросы для подписчиков, для тех, кто увидит это видео. Не за для подписчиков, вот, чтобы набрать количество, чтобы там просмотры получить, а для тех людей, которые ну, либо меня там знаю, потому что многих я притащил сюда на этот канал и сказал, буду здесь отвечать. Раньше были другие площадки. И вот тут я отвечаю на те вопросы, которые уже конкретно урегулированы. Не хочу строить никаких иллюзий, обещаний. Раздувать щеки или пугать заголовками, да, что вот там пишут уже, только законопроект подали э, в Раду, внесли там, зарегистрировали. Некоторые адвокаты уже говорят, вот 15 дней вам вернуться на, на, на Укра, в Украину, да, из-за того, что вы выехали. Кто-то законно выехал, незаконно, неважно. То есть... Э, и при этом раздувают щеки, пишут такие заголовки. Я не хочу здесь заниматься введением в заблуждение своих подписчиков, тем, кто смотрит без подписки этот контент. Конечно, за подписку отдельный лайк, желательно бы подписаться. Вот, и ну вот как-то так, излагаю свои мысли, исходя из того, что прямо предусмотрено законодательством действующим. А не кто-то, если какой-то законопроект мы обсуждаем, да, то я об этом говорю, что это такая вот мысль. Вот на данный момент, согласно закону нет никаких оснований для того, чтобы не призвать. Спасибо за просмотр, спасибо за то, что смотрите.